С вами, Макс риск. Так, собираем это все. Сейчас мы будем качать Лари. Хэштег 2. Так, что мы еще добрали призы? Ну, в общем, мы так, ну, чем сотку набили? А у нас скинь нужно 7500. Кстати, скоро-скоро. ряд нам нужно Оли брать, да? Значит, играть, приглашает так. Джейд как Оли. Не, ну это реально будет сложно, так что давайте-ка перед началом ролика подпишитесь на канал поставьте свой лайк и у вас это сундучка упадет что-то хорошее что-то не, что не работает В общем, давайте на три часа ставлю так сообщение что он такое так новости ну-ка ну-ка новая версия игры а да я вспомнил я смотрю этот ролик он только что вышел там а, это Facebook, это Facebook, в общем-то. Кстати, на оформление посмотрите, я его поставил себе. Ну, в общем, я думаю, что мне так не забанят за это. Если кино страйк, то конечно я изменю и все больше так не буду делать. Судоки, помегите. Я, вообще-то, написал, написал, что я создаю на эту тему из in English на английском языке, <laughs> не на русском, а может привести еще в Субитрию. Немножко потом попереложу и всем. Вот так вот им подсказочкам. Так, пакеты. Ну что там пакеты? Так, ноль еще. Берем, значит, Ларри. Что-то я умею за Ларри играть. Ставь лайк, если ты любишь за Ларри играть. Так, станем грузится. В общем, жду ответ. Если мне ответит то я буду, конечно, в восторге. А если они там скажут, эй, зачем ты это сделал? Удаляй из своего канала там оформление, Или сразу кинут мне страйк, то что-то я буду делать. Ну если мне кинут страйк, то я побыстречку изменю на старый макс риск. Почему же Макс Риск? Почему же не риск старт? Ну потому что легко его выговорить. Во-первых, во-вторых. Опасно. Та все иди отсюда. У меня пушка, у меня копье. Что за пранкер? Тихо-тихо. А дайшь Тихо, не лагая Блин, ну лагает. В общем, там написали один человек, который написал на английском. А я переводил это все. Блин, тихо-тихо. В общем, он написал Эй, знаете что, почему так много игроков? И так лагает. Да, я тоже с этим согласен. Зачем так много игроков? Потом 5 на 5 сделайте. Да я не знаю. Зачем столько так бомбочка нам тут не нужна? Так, у нас есть хп, можно в атаку идти. Так, у нас есть невидимость. Ну, это и ладно, мы сейчас с дробовичком, луком. И все. Так, я не хочу выходить, я знаю таких людей, которые всегда тут, тут сидят и что-то. а так нечестно. А я хочу 1000 кубков собрать, как все эти ютюберы. В общем, если тебе понравилось оформление, то ставь лайк. Если тебе хочется обратно вернуть обратно вернуть которое у меня было первым на первое оформление то он напиши в комментариях верни свое оформление на макс риск зачем такой поставил там конечно можно изменить на макс риск но я уже пробовал и некрасиво в общем хай будет без текста 11 игроков карта так себе сужается я не знаю как они себя поубивали ну да я помню что я когда-то я был в центре внимания там поубивали меня там да? А теперь как-то нет. Хована. Тихо. Куда пошел? Ладно. Спрячусь, яко. А ну-ка я. Тихо. Что ты делаешь? Пранк, эй, и больно же. Не, ну это реально сложно. что мышка стала сильнее. Рау. О, кстати, хочу на показе снять видеоролик. Ну, а стрим, чтобы мне стримить, мне нужно хоть... В общем, напиши в комментариях, мне стримить? Напиши. Так. На стриме-то я не буду лагать. Ну, если я не использовал записи, я только смотрел, что мне не лагало. А на телефоне лагает, вот. Вот и все. В общем-то. В общем, давай еще. И в общем-то я кое-что там еще узнал. Давайте расскажу, когда будем качать Ларри. Угу, значит, там будет еще одно обновление. Ну, в общем, они хотели, обещали обновление, но что-то они как-то подводят. Да отстанет от меня? Чего мне так лагает? Сами виноват, сами виноват. Став лайк, если тебе тоже так лагаю. Лагала хоть раз в жизни. Так, понятно, за маленькой худобой <смех> жизни. Ну, за маленько животных хочет поймать, да? Логично. Тихо. Можно ли мне кусочек поймать? Блин, ну чувак, ты нормальный? Я записываю ролик от лисинок плей 3178. <смех> испортил ролик. О, спасибо большое. В общем все игроки портят ролик как мне записать а минус 3 губки ну что это за издевательство что нужно покашить, что ли Зубы притворяется как brow старс на да, да, да, похож на них Эх, я помню там было 500 кубков а теперь 400 500 губов brow старся а сейчас у меня 300 кубков я в шоке это что пранк пранк и хоть куда идешь Куда и ленчик а там лесенок за мной идет уходим уходим от лисенка но прям в будку точно давай в будку э, так, так. опана опана в общем ждут твой ответа но ну, а когда я буду стримить то нужно онлайн не хочу там один человек я и некоторые еще один человек это же мало двое человека буду смотреть мой стрим ага да и сейчас это будет конечно жестко тихо я помню, я был максимально онлайн, где-то 20, да, и даже 30, ну, это максимум. Да, кого-то было даже побольше, ну, из-за того, что я не знал, что YouTube, как его там настроить. В общем, когда-то я снимал Roblox стримы, точнее, да, и было круто. но потом уже Робок стал непопулярно уходит начинает уходить уходить и все и С стрим уже упал до нуля ну как не до нуля ну упал в общем там так у меня золотой лук это офигенно а когда это было это примерно один год назад ну еще пару лет там старый канал да я помню что я хотел сейчас старого канала Скачать видеоролики и залить их сюда вот. Э, на спонсорство ключи там хотя бы для начала, что мне там сразу не забанили. Или это можно воровать. Тихо. Так. Потом узнаем. В общем, мы вырубили Джейка, но я же должен за Оли играть, да? Я понял. Ну, с камушек, да, значит, говорят, что там будет обново. Сначала потихонечку не будут Уже 1.28, да. Я только фейковый сделал 1.28, лишь бы хайпануть, да. Говорите. Ну, в общем, я так сделал, чтобы рассказать об новой обновлении. В общем, на YouTube канале Можно найти. Некоторые говорят, что Лишь бы хайпанулся, а некоторые. Ну, я так думаю. Я еще не видел таких, кару только. что-то правильно сделал, спасибо, что подсказал. Я еще таких не видел. В общем-то, опять игроков. Так, тихо. Что нельзя мне? Так, карта сужается, блин, на... а, лагает, лагает еще. Ладно, пошел я. тихо Пошел вон! Давай, давай, давай, давай. Пошел вон. Главно. Давай, давай, давай, иди туда вот. Не-не, хочет обменяться. Ага, да сейчас. <coughs> давай, иди сам. Да я понял, понял, понял. Так, так, так, у меня маленькая дистанция. Тихо. У меня маленькая дистанция. Так, у меня как будто дырка, да? <смех> так, я спрячу, чтобы меня не было видно. Так, вот. Так, экономчик. Привет, чувак. Ну, в общем-то, ты в ролике. <свист> вот <свист> капец, а я не знал Ларри четыре убийств вот это хорошо. Я думал одного блин тут печенька лежит. А, да не думайте не думайте я пока мне с В общем то вот так вот в общем вот так мы подзаработали да эти э, кубики. А кстати э, что еще можно я такая конечно денька. сделать конкурс на канале но участвовать будут, конечно, явно мало и неинтересно, конечно, будет. В общем-то, забудьте про это. Так, давай еще Ларри. Все-таки все понравилось мне с тобой. Бам-бам-бам-бам-бам. Конечно, некоторые каналы, которые снимают по игре с зубам, включают еще музычку. И все, и без звука. А если музычку и с звуком, то я думаю, будет реалистично, а? Ну я немножко музычку поставлю, но мне не нравится. Играем музыка. Если она совместима. Тут есть, конечно, музыка. Но, только я так реально боюсь. <coughs>, что не у <могу> него забанить? <coughs> в общем-то, музыка не подходит игре. По-любому. В общем-то, напиши в комментариях. Тебе нравится музыка с игры и видеоролик, которые я записываю и с музыкой. С игры. Давай, отвечаем. Угу, я спугался. Давай, давай. Крушием. Бабычок. врубаем. Да, блин, лагает, больно же судим. Так, да, значит, не тут можно собрать кое-что ценное. О, кстати, напиши в комментариях, если ты ютубер <соценно> по зубим, то, конечно, тебе не поздоровится. Ну, в общем, там, у ну, меня лагает, вот. Это плохо, да, плохой знак, понял. Извините. Это такое. Ну, в общем, <свят> с противником. То есть ваш YouTube-канал против мой YouTube-канал. Как вам такое, дуэлька? Я никогда раньше такой дуэльку не думал записывать. Блин, ну, блин, что ты сделал? Я снимал ролик, значит. А ты такой, бам-бам-бам. Блин, ну, вот капец. Десятое место. Место. М -м -м -м. Когда же буду первое место занимать? Не знаю. В общем-то, да, типа того вам не поздоровится. Да, перед началом ролика подпишись на канал, поставь лайк, чтобы всех ютуберов победить по зубе и ставьте. Ну, топ-3 хоть занять. Мы пока что занимаем наверняка топ-6. Да, топ-6. Даже топ-7. Некоторые бывает. Некоторые у них рост, а у нее нас сейчас спад. Пошел, просто сегодня я записал второй ролик. Я выложил. И всем просмотров один лайк. Вот что это значит. Наверное, даже я на десятом месте. Так, тихо. Там, конечно, не серебро, но я знаю, там противники тоже жесткие. Блин, прикольный язык. Мне нравится язык. Так, тихух, у вас тут. Ты делаешь, тихо-тихо? Больно же было. Сколько тут охранника? Тут просто можно в шоколаде быть. Тихо, тихо, чувак. Пожай, Чуть не грубил. Тихо. Чего за баги?